Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Водолеев на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. под колодой под колодой у нас карта ирофанта ну что ж старший аркан представляет 12 тельцов карта моральных устоев которая говорит нам надо делать все по правилам вот то во что не правила юридические а правила общества то во что мы верим карта еще и учителя кто-то может быть пойдет это еще спиритуальные практики, какие-то духовные, кто-то, может быть, займется, заинтересуется религией или какими-то духовными практиками, или у вас появится учитель. Или вы пойдете учить, может быть, даже куда-то высшее образование, аспирантура или еще что-то, где-то вот повышать свои, свой уровень какой-то. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель июля для вас – карта «Семерка мечей». Предпоследняя неделя Пятерка Кубков, Семерка Пентаклей, Четверка Кубков и Паш Мечей. И последняя неделя Туз Пентаклей, Шестерка Посохов, Карта Дьявола и Карта Императрицы. Ну что ж, тема семерка мечей, карта нечестности. Не зря вот эта карта выпала вам, которая говорит о том, что делать все по правилам надо, по законам, знаете, опять-таки не юридическим, а законам общества нашего. И тут, видимо, человек нечестный что-то делает за вашей спиной. Надеюсь, это не вы делаете что-то нечестное. Если вы, то помните, эта карта еще называется плохо продуманная операция. Если вы решили что-то как-то провернуть, сделать что-то что-то увильнуть от каких-то налогов ли от э, выплаты кому-то что-то это может плохо обернуться для вас потому что карта еще называется плохо продуманная операция так э, предпоследняя неделя и у нас пятерка кубков пятерка кубков это карта когда мы оплакиваем какие-то потери э, но ну, вы знаете вам тут как бы и урок и как бы э, направление, что делать дальше, то есть если у вас были какие-то финансовые потери, например, потому что по пятерке кубков мы что-то потеряли, но у нас не все потеряли, у нас еще две полные чаши, и вот семерка Пентаклей тут же рядом говорит вам... Вложите правильно вот эти то, что осталось, если это касается денег, и вы сможете еще взрасти деревце, то есть еще что-то получится. То есть если тут был какое-то свое дело, какой-то бизнес, в котором вы потеряли какие-то деньги, но не все потеряли, так вкладывайте правильно, то есть взращивайте это деревце своего финансового благополучия. Если это касается отношений, то есть вы вкладывались в отношения, у вас эмоциональные потери, но не все же потеряно, то есть у вас, у вас есть еще возможность любить, заботиться о ком-то, то, то а, вложите это в другие отношения, в новые отношения. Там вы сможете взрастить вот это вот тоже деревце своего успеха какого-то, достижений каких-то. Ну и а, тут же четверка... Очень хорошо это все проигрывается, кстати, для тех, кого касается вот именно бизнес работы как, какой-то, если вы, например, вкладывались в работу, тоже были какие-то потери, может быть, вам сократили или объем работы, или зарплату, или еще что-то. Но есть во что еще, как бы, стоит еще. Не сидите, карта призывает вас, не сидите вот так вот, подперев как бы голову и задум задумчивости, а... Будьте более активны, что ли. Карта упущенных возможностей говорит о том, что, что судьба будет посылать вам какие-то шансы. Самое главное, чтобы их увидеть. Видите, это позади вас эта чаша. Кто-то что-то будет, может быть, кто-то позади вашей спины будет что-то говорить, вы можете какую-то идею подхватить. Кто-то будет, например, говорить, а вот там-то, там-то требуется кто-то. Так не сидите, слушайте, кто чего спрашивает, идите. Если это отношения, может быть, вас будут звать на свидание, а вы как-то не очень активно, может быть, не хотите либо человек не очень нравится, или еще что-то, так оденьтесь, накрасьтесь, женщины, и идите, потому что неизвестно, что из этого всего может получиться. Ну, а почему я говорю про бизнес-работу как-то больше, потому что тут же у нас паш-мечей. Паш-мечей – это больше такая деловая переписка, деловая информация какая-то, может быть, какие-то документы, контракты. Не сами документы, потому что всего лишь паш а подготовка, может быть, какого-то контракта, документов, деловая переписка, если вот наконец-то проснетесь, вот выйдете из этой апатии и поймете, что там кто-то шепчется, или просто коллеги за спиной, за вашей между собой разговаривают, а вы услышите, что, кстати, вот в той-то, такой-то, такой-то фирме требуется кто-то, или у моей мамы на работе там требуется кто-то, или еще что-то, судьба может послать вам вот этот шанс, то вот тут, может быть, начаться переписка, пошлете свои CV, то есть они вам ответят, то есть какая-то вот Такая деловая, сухая, но как бы полезная, вот это вот, э, коммуникации какие-то идут. Ну, а следующая неделя у нас такая довольно замечательная, кстати, последняя неделя июля у нас туз мечей, ой, туз по, Пентакли, это замечательная карта в плане денег. <связь> Тут, если вам говорят, взращивая свое деревце успеха, финансового успеха, то тут и уже полный финансовый успех. Я не знаю, как вы так умудритесь за одну неделю, но, знаете, каждый свое возьмет от этого. Если это работу, вы пойдете на новую работу, то вам, вот, например, такую денежку хорошую заплатят. Или вы, например, выиграете лотерею. Ну, это маловероятно. Ну, бывает. Или наследство получите, или какую-то выплату неожиданно получите. Я не знаю, премию какую-то, тринадцатую, или еще что-то. Или вы уйдете с работы, вам вот посчитают, и там целую огромную сумму, оказывается, вам должны. Или еще что-то. Я не знаю, что это может быть. Бывает, это страховки какие-то, которые не хотели выплачивать, наконец-то выплатили. Ну, победа. То есть я думаю, что вы, может быть, давно боролись за это, потом как-то уже ставили все на самотек, и оно вдруг неожиданно пришло, и вы рассчитываете это как, вот, как победу, ну, достижение какое-то. Либо вас повысят, например, могут кого-то из вас, из водолеев повысить с хорошей прибавкой к зарплате, потому что тут у нас генерал, то есть повышение в должности, признание, признание за ваши заслуги, за ваш успех какой-то, и тут же как бы финансовый свое вознаграждение не соблазняйтесь на траты сразу как только получите эти деньги потому что карта дьявола соблазняет причем не на нужное шипоголики и не знаю там алкоголь может быть даже какие-то траты совершенно ненужные игры в автоматы какие-то так что не тратьте эти деньги вот которые к вам придут попусту у вас кстати особенно если это касается женщин женщинам многие женщины у вас будет соблазн потратить на себя не знаю насколько это неправильные траты я все-таки сама женщина но вот потратить вам выходит что будете тратить на свою внешность кто-то будет может быть какие-то уколы красоты какую-то пластику какие-то я не знаю прическа одежды и все остальное может быть я забыла сказать кстати что карта дьявола еще представляет знак зодиака козерогов кто из козерогов для вас может быть значительно ну а вот карта императрицы тоже старший акан. во-первых, карта плодородия, фертильности, то есть может быть у кого-то кто-то узнает о беременности и займетесь собой своим здоровьем может быть. а императрица она у нас еще и вот императрица, то есть она управляет чем-то. может быть вы управляете своей компанией какой-то, то есть вы вот во главе чего-то, карта красоты управляется Венерой, то есть все то, что, за что отвечает Венера, красота, здоровье, э, ну, скорее всего, диета больше, вот в этом плане какая-то, э, какие-то, может быть, прическа, все-все-все вот это вот, вот по, по этой карте. То есть женщины чувствовать себя будут очень хорошо, внешние вы будете и, и как бы... Теле и лицо, все это будет замечательно. Часто эта карта еще иногда говорит, вот если вы мужчина, то вот вы можете вот такую вот. Для вас вот ваша женщина, вот это вот императрица, вы ее вот так видите. Для женщин многих вот так к вам относится ваш мужчина. Вы для него вот принцесса, императрица, вот так. Ну давайте посмотрим, что у нас добавят карты Ленорман к этому раскладу. Карта увеличительного стекла, карта дерева, корни, дерево, дуб и карта компас направления. Ну что ж, вы знаете, карту увеличительного стекла упала прямо на вот это вот документы, подготовку, какая-то деловая переписка читайте все то, что написано мелким шрифтом, будьте внимательны вот по этой карте. Кто-то из вас, подписывая, готовясь, это, скорее всего, вот мне кажется, что тут больше как-то деловая, деловая больше, деловые карты, это и тут, кстати, тоже. Но если вы вот так вот сажаете вот это деревце, то это крепкое дерево вот, по этой карте пятерка, это дуб, то есть если вы пошли на новую работу или вас повысили в должности вот на этой работе, там, где вы есть, это крепкие корни, то есть вы на этом месте можете очень долго проработать, вы можете как-то свою карьеру развить там, то есть вы крепко стоите на ногах, стабильность вот по этой карте, вот так вот. И направление, то есть карта компаса, вы в правильном, двигаетесь в правильном направлении, компас, у вас внутренний компас у нас у всех есть, то есть я знаю, куда я, я двигаюсь, в карьере или в работе, или в личных отношениях, у меня вот эта вот стрелка компаса направляет меня туда, куда надо. Следующая карта, оракул мудрости для водолеев. Ага, где-то посередине, то есть между мирами, вот это вот, посмотрите, половина меня уже там, уже там, еще там, но другая половина уже здесь, это, знаете, одной ногой там, одной ногой здесь уже, это... Когда мы, например, подали документы об уходе, и мы уже головой в другом новом месте, но еще пока дорабатываем последние недели на этом месте. Мы ушли из отношения, но еще не перевезли свои вещи, например. Мы все еще спим на диване со своим, в квартире своего бывшего или бывшей. Вот это тоже может быть. То есть мы переходный период, когда мы еще не совсем ни там, ни тут. Вот так вот. Оракул эзотерический. Выбирайте с Карта семерка очень похожа на карту семерку чаш в колоде Таро, говорящая о том, что не все то, что нам предлагают, хорошо для нас. То есть варианты всегда бывает много. В современном мире это интернет. В интернете всегда всего много предложений различных. Это сайты знакомств, например, или сайты поиска работы, например. Там тоже много каких разных предложений. Но не все подходит нам, мои дорогие. Поэтому выбирайте сумму.